Антон спрашивает, здравствуйте, здравствуйте, скажите, пожалуйста, что такое расстройство личности с позиции магии? Давайте разберемся, хороший вопрос. Что такое личность для начала в терминах? Личность это видимая часть сознания, видимая часть, как верхушечка айсберга, которая там внутри большая, как фасад здания. То есть это то, что мы, то, то, то, что мы показываем окружающим людям. Сознание это то, что происходит внутри. Расстройство сознания это расстройство внутренних процессов. Расстройство личности это расстройство внешних процессов. Люди меняют личность по какой-то причине. По причине того что меняется пространство вокруг них, и они вынуждены мимикрировать под это пространство, либо возможно меняется что-то внутри них и это расстройство личности есть естественная реакция на изменения внутри сознания. Расстройство личности обычно подмечают люди, расстройство сознания обычно подмечает сам человек. Может быть, это связанные вещи, может быть, нет. С точки зрения магии это означает, что человек меняет личину, просто меняет одежку, мундирчик меняет, гардеробчик меняет. Был он раньше Вася Петров слесарь, а сейчас стал Иван Иванович Иванов большой начальник. Это смена личности. В тот момент, когда человек его сознание еще пока не знает, что ему надеть, На него, у него иногда бывает, напяливаются сразу два гардероба и костюмчик и слесарь. И он ходит сразу в обоих. Вот это называется расстройство личности, когда он еще не определился. И люди диагностируют, что с ним не то. Он какую-то странную одежду носит. Знаете, как вот сейчас показывают иногда всяких этих гендерных Активистов у них там с одной стороны женская одежда, с другой стороны мужская одежда. Они то сяк повернутся, так повернутся. Вот с точки зрения магии это демонстрация расстройства личности. Они не определились, кто они в данный конкретный момент.